Денис, приветствую тебя. Привет всем. Созданная встреча. Как и всегда обсуждаем технику и фундамент. Ну, правда, время у нас не совсем привычное. Возможно, даже в этом эфирка будет. Сегодня мы с тобой собрались буквально за пару часов до выхода Non-Farm Perils, то есть прямо перед самым громким фундаментальным событием, может быть, друзья, даже не только этой недели. Важно напомнить, что такого рода значимый фундамент, безусловно, влияет на... Решение американского регулятора по процентной ставке, а то, что происходит с процентной ставкой, это уже свою очередь, воздействует на доллар, а доллар уже влияет на финансовые инструменты, за которыми мы обычно следим. Поэтому прежде чем начать, я хотел бы прям еще раз обратить внимание всех тех, кто сегодня собирается работать на рынках, что ожидается серьезная волатильность, движения точно будут значительные. Я уверен, что... Если сейчас бросить так взгляд на те уровни, которые мы сейчас видим по той же самой европейской валюте, вот, например, уровень 0.98, я почти не сомневаюсь в том, что текущая торговая сессия будет закрыта на значениях, которые будут отличаться от текущего уровня фигуры на полторы, на две. Потому что я сторонник того, что сегодня будет жаркая торговая сессия, потому что сегодня отчет, который выйдет по американскому рынку труда, может… Либо увеличить вероятность повышения ставки уже четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов на заседании 2 ноября, либо напротив, снизить вероятности. Поэтому контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это как и всегда важно. Я, пожалуй, позволю себе сказать, из-за Дениса тоже, который всегда присоединяется к такого рода рекомендациям по риск -меншменту. это важно, друзья. Сегодня у нас не обычный день. Сегодня у нас серьезный заряженный Пятничный такой трейд впереди, и нужно держать руку на пульсе. Так, Денис, ну, поскольку у нас нонфармы, можно посмотреть сегодня на европейскую валюту, потому что, опять же, евро-доллар коррелирует с индексом доллара, а нонфармы влияют на индекс американской валюты и на этот дуэт финансовых активов. Также можно затронуть по одному активу, соседних секторов финансовых рынков, например, фонды S&P 500, и можно посмотреть на товарные серьезные золото. Как ты смотришь? Нормальный план? Да, отличный план. Супер. Ну, давай тогда демонстрация. демонстрации. Пократно европейская валюта у меня сейчас открыта. Текущие котировки 0,98. Как я только что отметил, я сегодня рассчитываю на то, что Движения будут значительными. Я сторонник того, что после выхода предстоящего релиза по Non-Farm Perils мы фактически получим уже окончательный железобетонный аргумент в пользу того, чтобы Федрезерв не отказывался от политики проведения более жесткой монетарной политики, простите, и от более высоких процентных ставок. То есть я серьезно рассчитываю на то, что еще один сильный отчет фактически закроет вопрос с вероятностью повышения процентных ставки индекс доллара, на этом фоне превысить 113 пунктов, и логичным образом это должно указать давление на европейскую валюту. Кстати, на этой неделе мы видели, как пара евро-доллар снова протестировала паритетное значение, выше не пустили евро, начали опять продавать, и вот такая вот планка вверху потолок держится. Я думаю, что по всем таким фундаментальным канонам сейчас у евро куда больше оснований для того, чтобы просесть ниже Значение там, даже 0,97-0,96 я постоянно смотрю за прогнозами Standard Chartered, City, Bank of America, Goldman Sachs. Медианная оценка этих банков предполагает, что этот код будет закрыт в районе 0,95 по евро доллар В прошлый раз мы с тобой тоже обсуждали евро, я говорил про прогноз Сакса банка. Как вы помните, друзья, там вообще ждут на отметке 0,8% пару евро-доллар, но Денис тоже комментировал в прошлый раз такие рекомендации, такие ожидания нет перебор, возможно, и нет ровным счетом никаких оснований, либо даже прецедентов того, чтобы пара оказалась это, то есть это фактически просто попытка прогнозировать что-то аномальное и рассчитывать на то, что это, возможно, реализуется или не реализуется. Но я думаю, что евро останется под давлением, во-первых, укрепляющегося доллара, во-вторых, энергетического кризиса, плохой макроэкономической статистики в неделю, опять же, начиная от индекса активности в производственном секторе, потом индекса активности в сфере услуг, розничные продажи, вот сегодня… Вышли данные по рыночным продажам Германии, они по сути добили вот этот общий фундаментальный фон и показали, что в целом других признаков того, что экономика есть уже в рецессии и не нужно искать. Это настолько очевидно, что отрицать это даже поменьше мере глупо. Как действовать сегодня? Вот прям, если видите, друзья, график просится вот особый акцент сделать на уровень такой. Узенький диапазон 097 098 Я думаю, что вот до выхода нон-фармов консолидация будет где-то вот в этом диапазоне, плюс-минус 10 пунктов, и потом мы все-таки пробьем уровень 0,9750 и пойдем ниже. Это моя рекомендация. То есть я сегодня, может быть, не хочется накаркать, конечно же, но я сегодня за то, чтобы евро все-таки остался под давлением. Что касается золота, текущей котировки 1709 долларов за тройскую унцию. Ты знаешь, Денис, золото, конечно же, если полагаться на такой здравый фундаментальный анализ, вряд ли сможет сохранить восходящую тенденцию, если реализуется тот сценарий, о котором я сказал. То есть если укрепится доллар, соответственно, и вырастет доходность американских облигаций. То есть золото нужно шортить. Но у меня прям рука не поднимается сейчас за шартеть золото. Потому что помимо всего там того фундаментального фона, который привычен к рынкам, вот именно обсуждение перспектив повышению процентных ставок, есть настолько нестабильная геополитическая ситуация, что иногда новости читаешь, и страшно становится за то, что будет дальше. И я думаю, что вот с учетом этого золото все-таки прямо в любой момент может показать такой рост, который мы видели, например, в феврале этого года. И я вот здесь стараюсь как бы перешагнуть через свой привычный фундаментальный анализ и искать возможности все-таки для долгосрочных покупок золота именно на основании того, что этот актив должен расти при усилении геополитической напряженности в мире». Для тех, кто прям хочет сегодня поторговать золотом, я бы, наверное, его даже не трогал. Все-таки есть и другие активы, в частности, евро, доллар и американский фондовый рынок, кстати, S&P, вот, на который я сейчас внимание. S&P сейчас котировки 3753 пункта. Я сторонник того, что фонда будет снижаться, потому что не может она расти. При постоянном повышении процентных ставок и при ожидании того, что ставка ФРС к концу этого года будет в районе 4,5%. То есть костяк технологичных компаний, которые основу составляют на знак SP, они будут, мягко говоря, не очень себя чувствовать при таком уровне процентных ставок, учитывая в зависимости от взаимного капитала. Конечно же, это негативно отразится на показателях результатов квартальной хозяйственной экономической деятельности. И в конечном счете все это будет топить постепенно фонду, подводя всех к разговорам о новом глобальном финансово экономическом кризисе, который может разразиться уже в конце этого года таким полным ходом, если цены на нефть перепишут локальный максимум и станут причиной еще большего роста инфляции. Зачем? точно последует еще большее и более активное повышение процентных ставок. Коррекция. Мне кажется, уже позади. Вот то, что вот вы купали в течение этой недели до отметки даже 3.800. Для тех, кто искал уровень для продажи, мне кажется, это прям текущие котировки нормальные, чтобы шортить с целями 3.600-3.500. И Goldman Sachs вот сегодня читал этот прогноз – они вовсе ожидают 350, но, правда, уже к концу первого квартала следующего года. Но прежде чем будет 350, друзья, мы сначала сделаем нашу цель 3,600 и 3,500, на которые я рекомендую смотреть. Денис, слово тебе. Да, сейчас, секунду. Так, момент, настройка была выключена, сейчас включил. Да. Так, передел тебе. О, отлично, теперь меня видно. Ага. А, ну смотри, на самом деле, я считаю, что даже хорошо, что мы именно сегодня разбираем, потому что перед важными макроэкономическими показателями по Штатам, как раз вот пройдемся, ты уже фундаментальный фонд детально расписал, я его хочу подтвердить, подчеркнуть технической частью, значит, что я вижу по евро. По евро я с тобой абсолютно согласен, то есть движение вниз у нас действительно в приоритете. сейчас... Цена подошла к самой ближайшей зонке поддержки, то есть вот у нас видна зонка, четко видно, что здесь же и профильный объем тоже весьма заметный есть. И мне бы лично, конечно, в идеале хотелось бы увидеть вначале вот такой выброс вверх, то есть хотя бы небольшой выброс сделать в область фьючерсных блочных сделок. И затем после этого уже хорошенько двинуть вниз. Там на самом деле падать есть куда вплоть до 0,94. Я не разделяю эм, от Сакса, например, что падение на 0,8, хотя в принципе не исключаю. Я на прошлых выходных как раз вот проводил анализ такой вот глобальный, вот именно глобальных тенденций по евро, по фунту, по фунту в принципе уже отработано, а по евро там ну, на самом деле да, есть еще куда падать, но опять-таки неизвестно, то есть дойдут или не дойдут до тех исторических экстремов, поэтому я предлагаю просто не гадать и смотреть то, что в моменте, в моменте мы четко видим, что цена отскочила у нас от наибольшей области проторговки, то есть у нас виден вот сегмент был, это этого также был сегмент. То есть, такие диапазоны, цена при коррекции, как правило, с первого раза практически никогда не проходит. То есть, ну, процентов 90 вероятности от них дают реакцию, что, собственно, и произошло. То есть, цена подошла, ударилась об двойную маржинальную зонку, вот она зеленым цветом показана. Также в сочетании с зоной продавцов, с накопленными объемами предыдущими, дала реакцию вниз и затем через внутреннюю коррекцию снова можно будет здесь продавать уже на движение там, в район 0.95 0,94 0,95 в этот диапазон. Поэтому, да, я евро полностью согласен, что здесь только исключительно продаж. На покупке ну, реально серьезные покупки, я ничего не вижу. Потому что те объемы, даже, которые были крупные, залиты при росте, они уже перекрыты вниз. То есть, ну, как бы говорить у покупках здесь ну, просто нечего. Если они не даже будут, это не более чем коррекция. А вот Касательно золота, вот здесь вот я немножко все-таки не соглашусь. Дело в том, что по золоту, если снова-таки посмотреть в целом, как выглядит вся структура падения по нему, то есть мы четко видим направленность, как сделано, как экстремумы выглядят. Я даже специально еще <coughs> накинул такую трендовую. Ее, конечно же, там цена будет пилить периодически, потому что чем глобальнее какое-то построение, тем больше его пилят. Это нормально, но пробоя mm -hmm. здесь фактически не было, потому что пробой нужно смотреть на дневном графике. Пробоя здесь не было. И я склоняюсь к что или с текущих прямо вот цена может повалиться вниз, как минимум вот к этой зонке. Зонка на самом деле сильная, это область локальной проторговки, это будет первая остановка. Дальнейшее падение у нас, конечно же, не исключено и может ниже. По поводу долгосрочного роста, здесь я бы один нюанс сказал, что да, он возможен, но скорее всего, вот примерно с этих величин. То есть там... 1550-1600. Вот с этого диапазона я полностью согласен с тем, что у нас скорее всего будет дальнейший рост. Вот. А так пока что ну, кроме падения, я другого варианта здесь не вижу. Я даже честно сомневаюсь, что на новостях попытаются сделать ложный перехай. Я думаю, что без него цена просто а, дальше вниз, свалится да? вниз. И mm -hmm. тем более у нас Сейчас декабрьский контракт торгуется, ну, у нас есть такая хорошая область для проторговки, четко видим, где ключевой профильный объем на протяжении вот этого падения, которое началось еще с начала августа, то есть где он находится, и получается вот такой диапазон. Цена его протестировала, сейчас делает внутреннее накопление, то есть это фактически перепозиционирование на продажу делается среди крупных участников. И в случае пробоя закрепления ниже уровня 1707 у нас открывается классная возможность для дальнейших продаж. Первая цель здесь, вторая уже на обновление минимума, там в район 1600. То есть у меня mm -hmm. это старенькая зонка, она вот здесь вот находится. И касательно S&P 500, вот здесь я с тобой полностью, полностью солидарен. Единственное, на всякий, случай, на всякий случай оставил вот эту вот зону вверху. Почему? Потому что, ну, чем мне эта зона, например, нравится, тем, что она, во-первых, как некое вращение. То есть здесь происходило предыдущее накопление хорошее. Здесь же у нас и эм, локальное накопление объема было сделано вот в текущем декабрьском контракте. И если вдруг даже подскок сделал, то с этой зоны можно просто вот так вот закрытыми глазами продавать, потому что здесь ну просто сильнейший диапазон реально сильнейший вот так что либо с нее мы падаем там в район 3 500 либо буквально вот с текущих Потому что для текущих в принципе на более младшем на часовом графике уже условия создали по поводу будет ли это падение конечным, я не думаю так, потому что у нас все-таки есть очень крупный интерес вот к уровню 3-4. С точки зрения опционов здесь находится очень мощная поддержка и очень мощные проторговки по путам здесь проходят, причем в текущем декабрьском контракте. Так mm -hmm. что 3400, я думаю, что, ну, если даже, может, в этом месяце возьмем, может, в следующем. Здесь, как бы, я не люблю ставить временные рамки, потому что экспирация все равно у нас будет в середине декабря, то есть, времени у нас еще более двух месяцев есть для этого. Вот, следовательно, то есть мы скорее всего достигнем с очень-очень большой вероятностью. Но пока что ближайшее смотрим, вот как раз, как ты уже озвучил, в районе где-то 3500-3550, вот здесь вот я считаю наиболее вероятно, поэтому да, я даль... за дальнейшее снижение с 500 и в данном случае это очень хорошо коррелирует и с золотом, и также с евро. Ну, собственно, и остальные валюты за ними тоже а, подключаются. Угу. А, Денис, спасибо тебе за твои рекомендации. Они, в принципе, синхронны с тем, что было с точки зрения фундамента, озвучено мной. У нас с тобой старая добрая традиция. то есть Мы в заблуждение не вводим, да. друзья. Мы стараемся адекватно, объективно следить и оценивать то, что на рынке происходит. Ну, решение принимать уже вам. Еще раз напомню, что сегодня non-farm barrels – События, которые трудно переоценить, особенно сейчас, когда все постоянно говорят о том, как далеко готов зайти ФРС вот, со своим ростом процентных страхов. Это влияет на рынки, поэтому обязательно контролируйте риски и следите за загрузкой депозитов. Ну, Денис, тебе тоже, соответственно, если будешь в рынке перед этим отчетом и после этого отчета, хорошего трейда, чтобы ничто не испортило настроение перед выходными. Спасибо тебе за то, что смог найти время. Да, до скорых встреч. Пока. Все, спасибо, я тебе тоже, что поделился мнениями и, конечно же, отличных заранее выходных. Спасибо, Денис. Все, Пока. Пока-пока.